образование и православие церковный брак и развод в россии в XIX веке белякова старший научный сотрудник при ран зав кафедра истории церкви библейско-богословского института святого апостола андрея Н. А. беляева аспирант исторического факультета мгу преподаватель истории и что же? И что же? В до Руси признавались следующие поводы для развода до его Петра Великого: по обоюдному согласию. Наиболее распространенным мотивом для этого было монашество. Но если там обоюдное, то без разницы монашество, не монаш, не монашство. Договорились и разошлись. Не плодие. Не плодие кого? Чего не плодие? Или вообще не плодие? Вот не плодие, и все. Там же не ясно еще не плодие. Будет выяснено потом. Нет детей, нет. Можно развестись. Повторяю. До Петровской Руси признавали следующие поводы к разводу. До Петровской. Почти древний Рим. Ну, по сравнению так относительно, да? Неспособность к супружескому сожить ее. Неспособность. Но это распространяется, получается, только на одних мужчин, да, импотенция. Или, допустим, она не хочет боится И не способна, значит, сожить свой с мужем. Приходит такой муж к батюшке, или батюшка, развенчайте нас обратно. Она не способна к супружескому сожитию. Он такой: он, да, служит. сложный случай. Развожу. Придется да, надо пойти надо вас развести. Прилюбодеяние. Там будет интересный момент. Да. Оно останется и после Петровской реформы. Для доказательства этого прелюдения мало сплетен. Слухов. Нужно два. Свидетеля одного и того же прельбудеяния. Не один видел во вторник, другой видел в четверг, а двое, чтоб видели. И там даже есть подробности, что типа не просто. Короче, с подробностями. Желательные подробности. Жестокое обращение. Жестокое обращение. Интересная формулировка. Сейчас, кстати, его пытаются тоже протащить. Да, закон семейно-бытовом нашли Жестокое обращение. как В каком виде? Финансовое насилие! iphone не купил. Ну понятно, да? до петровское время айфонов было мало, жестокое обращение понималось буквально. Так, крайняя бедность. Бачка, у нас крайняя. Не, у вас не крайняя. Живите. Вы же не дохнете с голоду. Живите. Крайне будет, когда совсем край. Растрата мужем жениного состояния. Опа, интересный пункт. Большевизмом, чувствуете, потянуло Большевизмом. Растрата мужем жениного состояния. Приданого что ли? Растратил, она приходит, хочу развестись, все. Такой пункт есть. Пьянство и распутство. Интересно, чего пьянство разпусто. Жены, наверное, да? Или все-таки мужа в основном. Это же про патриархат, да, Петровский. Подстрекательство на воровство. А смотрите, как интересно согласуется с пунктом крайняя бедность. Мы ж такие бедные, такие беды Ну пойди, укради что-нибудь у Барина. Ну. ну пойди, пойди. А то разведусь с тобой из-за крайней бедности заработать не можешь украсть не можешь не украсть не посторожить что за мужик такой <свы> так покушение одного <свы> супруга на жизнь другого опа хорош пункт стать да. одного другое пыталась отравить пыталась напоить пыталась что-то сделать в том числе распространяется на всех да важные государственные преступления как повод развестись безвестное отсутствие да, клевета клевета важная знание о покушении на жизнь мужа и недонесение ему на то знала что хотят мужа убить и не донесла Вообще выглядит, знаете, как сама заказала киллера для мужа, да. но не получилось. И идет как э, не как свидетели или заказчица, а как идет, что не донесла, на мужа-то покушались какие-то люди, да? Знала, знала. <клёг> Зазорное поведение, заразительная болезнь насморк похоже грипп угу. кашель ангина заразительное заразительное тут же не указывается что это сифилис или что-то такое или чума Увод жены в плен увели жену в плен все развод в напиток период развод могли получать просто по благословению духовного отца преобразование петра первого в законодательстве появились тенденции к совершенному запрещению самовольных разводов по взаимному согласию супругов и только к ограничению самих оснований к разводу на протяжении почти всего 19 столетия это самый патриархат же происходило ужесточение законов о разводе что прошло шло в разрез с реальным положением в обществе. Патриархалов это не интересует, реально. Кстати, дальше про реальное будут цифры тоже. По законам 19 века, брак мог быть расторгнут только формальным духовным судом по просьбе одного из супругов на следующих основаниях. В случае доказанного прелюбодеяния другого супруга. Доказанного до брачной неспособности к брачному сожитию то есть стал импотентом не в результате пиления жены а был импотентом еще до брака интересно как то как это определяется Врать... как какие-то справки от врачей или приходят барышни бывшие и говорят да у нас все было нормально до свадьбы мы с ним зажигали все было путем а сейчас у него на нее не стоит. Третий. В случае, когда один из супругов приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния или же сослано жить житие в Сибирь, с лишением всех прав имущества. Ясно, да? Это третий. Четвертый. В случае безвестного отсутствия другого супругов не, не менее пяти лет. Четыре. Четыре повода для развода главным доказательными преступлением должны быть признаны показания двух или трех очевидных свидетелей при жиде детей в незаконного супруга доказанное метрическими актами и доводами о незаконной связи значит смотрите вот пунктов мало разводов нет и это говорит о чем о том что тишь благ гладь и божья благодать нет нет и приводится интересный момент. Внебрачные дети. То есть если все хорошо, вот эти вот насильственно сдерживающие семью всего четыре пункта повод для для развода, стерпится, слюбится, значит живут душа в душу. Ну разводиться же все равно нельзя. Приходится мириться. Нет. Исследователь церковной статистики Преображенский приводит следующие данные численность разводов по Российской империи в 1840 год 198 1880 920 1890 940 согласно переписи населения 1897 года на тысячу мужчин приходилось одна один разведенный на тысячи женщин две разведенные. С кем они с кем они разводились? Один мужчина разводился с одной женщиной, так, а еще одна женщина с кем разводилась? Так. В, в России в 1913 году по всей Российской империи на 98 и 5 миллионов православных был оформлен 3791 развод 0,0038 Тысячных. Конечно, эта цифра свидетельствует не о благополучии в семьях, а о жестокости законодательства. Контрастом к низкой численности разводов выглядит число незаконожденных детей. Так, так, так. То, то есть, вот по детям косвенно можно судить о реальных разводах. Формально по цирконам не разведены. Крепкая семья! Не живут вместе, уже там на стороне поприживали незаконных детей. Так-так. Цифры в студию, пожалуйста. Значит, незаконнорожденные дети в Санкт-Петербурге в 1867 году было зарегистрировано вс всего 19 342 рождения, в том числе 4305 пять незакорожденных. 22 и 3 процента по тара, тара, тара, тара, тара, господа тара, пар тара, тара, тара, как же так разводиться нельзя а на стороне вовсю детей приживают аж целых 22 процента православных верующих или это были большевики господа бояре это были большевики, может быть. В 1889 году зарегистрировано 28 тысяч новорожденных. Из них незаконно рожденным 7907 27,6%. Да как же так, Юрий Венедиктыч? А как же скрепы, духовность, пасконность, суконность, безбольшевичность! Интересно. По официальной статистике в 1690 году число детей, принесенных в воспитательный дом Санкт-Петербурга, составлял 9578 человек. В Москве 16636 человек. Да. В Киеве содержание, содержание приказа общественного презрения в 1890 году поступало не меньше двух тысяч детей в год. На начало 20 века ежегодное число подкидышей по всей России исчислялось десятками тысяч. Вот оно что, Юрий Веник Дектович. Это число, свидетельство о том, что число разводов не отражало ли реальной картины распада семей и супружеских измен. Так, наиболее аргументированный доклад о поводах расторжения церковных браков защищал на заседании митрополит сергий выступающий он неоднократно давал развернутую матировку своей позиции говорил о том что в народе представление о браке весьма далеки от церковных норм а существующая жестокость законов о разводе привела к тому что в россии в россии кстати самое большое количество мужей убийц кавычки открываются недаром статистика показывает что россия по количеству мужа убийц мужа убийц жена убившая мужа называется мужа убийцей занимает если не первое то одно из первых мест во всем мире среди язычников магометан наша христианская русь стоит на первом месте по числу ужасных преступлений о чем это говорит о том что русские люди знают внешнюю сторону христианства но мало проникаются его духом один больших говорил о снохачестве что это такое смотреть на женщину как на рабу которую можно не только бить но и отдавать бог знает на что и это называется святость брака завертывается вуалью а уже святым крестом и уже святым крестом прикрывается первое место по мужу убийствам как ужас товарищи строгость законов в результате они принимают 7 20 апреля 8 18 года определение святейшего синода священного синона православной русской церкви о поводах с брачного союза Расторожение брака Брачного Союза Святой Церкви допускает лишь по снисхождению к человеческим немощам, по снисхождению к человеческим немощам. Моисей повелел давать разводное письмо. Еще когда? До большевиков. В заботах о спасении людей, да. В заботах о спасении людей. В предупреждении неизбежных преступлений и в облегчении невыносимых страданий при условии предварительного, действного распадения, расторгаемого брачного союза или невозможности его осуществления, Брачный союз, освященный церкви может быть расторгнут не иначе, как по решению Церковного суда вследствие ходатайства самих супругов, по определенным поводам надлежащие доказанных доказанным и при соблюдении условий указанных в следующих ниже статьях поводами к расторжению брака могут быть отпадение от православия не то что переход в другую веру отпадение все не хочешь а что значит пало церкви два воскресенья подряд не был на службе в церкви все сам себя отлучил от церкви. Это сейчас, сейчас многие любят такое. Прелюбодеяние и противоестественные пороки. М -м -м. Неспособность к брачному сожитию, заболевание, проказу и сифилизм, болезненное отсутствие. А, безвестное отсутствие. Присуждение одного из супругов к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния посекать на жизнь здоровья супруга или детей снахачество, сводничество и извлечение выгод из непотребства супруга вступление одного из супругов в новый брак 27 процентов новых браков и аж детей вместе с ними незаконрожденных может развестить нельзя было ну то есть смело умножай на 2 не знаю вот эти 27 может смело умножать на 2 Потому что не все же внебрачные связи заканчивались рождением. Кто-то успевал, кто-то успевал вытащить право просить церковный суд об освобождении от брачных обетов и расторжении брака принадлежит супругу оставшемуся в православии. Она осталась крепко в вере, а этот безбожник. Безбожник, да, не хочет. Не был два воскресенья подряд. Ну а что? Все, может развестись. Ладно, ладно, не два. Четыре подряд. Не было воскресенье Он был на заработках. Супруг вправе просить о расторжении брака в случае нарушения другим супругом, святости брака прибыли в или противестественными пороками обоюдное прелюбодеяние супругов не служит препятствием к возбуждению каждым из них ходатайства о расторжении брака а то есть если она сама изменяет да из-за этого он стал изменять ей она может подать на развод и их разведут вот большевики а засели в церкви Дело о сторожении брака вследствие прелюбодеяния может быть возбуждено до истечения трех лет. А прежде надо было три года подождать. С того момента, когда нарушение святости брака прелюбодеянием стало известно супругу, просящему о разводе. Если же нарушением святости брака состоит с постоянной прелюбодейной связи, то возбуждение дела о разводе допускается во все времена. Пока связь продолжается. А также в течение трех лет по ее прекращению. Вот. Сразу. И три года назад было. Было. Все. 22-й пункт. Супруг вправе просить расторжение брака в случае вступления. Супруг имеется в виду один из супругов. Здесь имеется в виду не мужчина, а любой из участников. В том числе жена. Значит, 22 пункта. В одном из них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 подпунктам. Это в третьем. Еще есть подпункты в 15. Так, и подпункты. Под и в дополнение. Это большевики проникли на собор и заставили Святых Отцов принять. Вот, пожалуйста, да. Ну самое пикантное здесь, конечно, процентное. 27,6% незаконорожденных детей. Это в Санкт-Петербурге, потому что по сравнению с Москвой она, получается, была больше. Это в 1889, а в 1890 в Питере в детский дом принесли 9 вместо 7 тысяч. Вот эти 7 есть 27% отрожденных в 1889. А в Москве, в отличие от Петербурга, принесли а 16 тысяч. Вот интересно было процент. Ну уже по Питеру, да, ясно. 27,6% незакорожденных детей. По поводу святости и крепости. Если это про 90-е, конец 90-х, да? Тогда было всеобщее разочарование в политике как таковой антисовет а не было напора такого упоротости антисоветской, как сейчас она была как само собой разумеется мол но ну, прош прошедший этап кпрф то ни о чем выборы 96 слил до 6 расстреляли в 93 расстреляли совет Ну какая политика ну в концу 90-х разочарований во всех во всех и вся некоторые надежды были связаны с национализмом да и возрождением духовности по склонности до да, с церковью с рпц с национализм русский дух ни либералов ни коммуняк наш наш путь Ну вы помните мы смотрели видео 1 мая 1693 года и там флаги красные имперские вместе так тогда же был мем в конце 90-х в середине да где-то образовался мем красно-коричневые имелось ввиду патриоты националисты они с коммуняками вместе красно-коричневые это либер либер либерня либерня рыночники да так называли всех кто не с ними красно-коричневые до да? монархисты русские националисты патриоты и коммунисты да резун чем взял он циферки циферки пока посмотрите танков больше самолетов больше людей больше все ясно готовились к атаке гитлер гитлер превентивно напал у него не было шансов у него выбора то не было не напасть почему сконцентрировали войска уж не потому ли что вся европа была захвачена агрессивно а и подведены были к нашим границам. И были вынуждены скопления танков и живой силы возле границ держать. А не наоборот. То есть меняется причина со соследственная. Посмотри. Но для метрофанушки, да, все ясно. Сталин хотел напасть на Европу... На Гитлера? Нет, на Гитлера. На Европу Гитлер уже напал. Но это за скобками. Мы сейчас разбираем вот этот конфликт между двумя тиранами. Иван из фильма Курьер про коммунизм говорил серьезно. Я не понял. Он же вроде как йорник, все стебет. Его взгляды не понял. А смотрите, можно понять и так, и так. И его поняли серьезно. Там Крючкова такая выпрямляется, подготовив черный такой. Кстати. От нас требуется один человек на овощную базу поезжай начни строить коммунизм прямо сейчас Знаешь? в каждой шутке есть доля шутки и наоборот ерничает не ерничает но вот крючкова с панкратом черным, черным себе такой шуток таких шуток хотя они были юмористы тоже как она говорит наш человек а я э, иван пантелеймонович наш человек он их тоже троллил как и катю что ж вы за коммунисты такие, что для вас женить бы на японстве, 740 давление чтобы рыба лобила А что ж вы главное это забыли? Не, не здесь, прям вот в этом опросе. Это понятно. Житейские, житейское это хорошо. И машинка, и собачка там, и быть красивой. Да кто ж против? Пальто? Кто против пальто? Да никто, и рыбалки, и замуж за японцев. Но есть вещи больше. Есть вещи больше. Жизненные ценности. Почему они вдруг у вас вот это бытовое, мещанское затмило, а, товарищи? Не, а ты спросил? Вы о чем больше? Это крючкова кстати, подняла тему. Ваша самая заветная мечта в жизни, что такое? О чем мечтаете? Да, о чем мечтаете? о серьезном можно тоже говорить в шуточной форме, понимаешь? Вот я в те годы, когда смотрел, тоже думал, что он издевается. Не нравился мне этот типок, но смысл фильма я тогда не понимал. Мелкий был, да? Да. Он одновременно, кажется, с одной стороны, смотри какой-то правдоруб, с другой стороны, блин, он, он что, прикалывается, блин, шлангом прикидывается, дурачком или кого он пытается троллить? Потроллил, я отправился на овощевую базу. Помалкивал бы, как многие. Ну, да. Не, ну спрашивают, отвечаю. Он правдоруб. Поероничать может? Может. Так вы сейчас как? Вы сейчас о чем? А пальто? О а замужестве? А я думал, вы серьезно? Основные принципы моего существования в обществе, помните, дальше базин. Это же поколение, поколение, подросло поколение к началу 80-го. Молодых людей, которые видели в глазах взрослых, чиновников и авторитетных властных людей. Они видели бессмыслицу и. Пожелания, мещанства. у всех разного но высоких целей уже не было они как они озвучивали писались огромными буквами но в них никто не верил они были выхолощены то за что отцы и деды проливали кровь то оказалось смешным ненужным и во что не верилось уже да да и не заметить, это было невозможно. И молодые люди подстраивались, он тоже подстроился. Ну как? Базин подстроился. Ты в философском смысле интересуешься? Базин, мы, наше поколение, хотим знать, понимаешь, он со словами этого, басилашвили у него спрашивает. Базин, мы, наше поколение, хотим знать, чего, в чьи руки перейдет построено наше нами здание. Ты в философском смысле интересуешься, базин такой? Ты не увеливай, отвечай прямо основной принцип моего существования это служение гу-гу-гу гуманистическим идеалам человечества молодец я в тебе не наарался перед девочек дувкину на умнике задвигать на умнике задвигать убедительно и делать что хочешь товарищи но ну ж только что почитали причины как вы считаете если очень сильно зад, она задастся целью это матушка как вы думаете, из этих 40 пунктов, ну их примерно столько, да, 22 четких и с подпунктами, можно ли при желании у своего духовника получить это разрешение на развод?